Вот, такой вот сазанчик небольшой хотя прыгают большие но пока не ловится большой закинули на большую. на свободу сейчас посмотрим что будет дальше не выключайтесь очень много малька, почему-то он уже по идее должен подрасти, а он еще никак не подрастет. Уже после икромета рыба должна отойти, все нормально, уже давно, в принципе, икромет прошел. Такой вот водоемчик обмельчал очень сильно, правда. Закинул я на кукурузу, на кукурузу малек клюет, просто поплавок дергается и все. На червя закинул, на червя вот э, тоже поклевки есть, вот первая реализация была с замчика. также закинул для проверки кукурузные бойла э, и чесночные боила. На чесночные бойла на другом водоеме была хорошая поклевка, но реализовать не получилось. Сейчас посмотрим, что получится с этого. Вот это да. <coughs> вот это вот такой вот сазанчик. Все запутал. Самое интересное. Вот тут вот под над камышом рыбка плещется. Мои снасти он все стоят. Ничего, вот какой-то спиннинг сейчас зазвенел. Но... Не разобрался я забрался, а какой. А тут он прям сразу два крючка заглотил, только-только забросил. Ты это видел? и колокольчик не сработал. Ничего себе. Вот это поклевочка. Ждем, что дальше будет. это самое поплавки по разную сторону закинул и тот и тот клюет к какому я иду другой начинает вести такой вот карасишка обманул нас Получается я поплавок закинул Он его до камыша довел и бросил и Все, поплавок лег Тут мелко и лежал поплавок После чего я думаю Вытащу червя ну, Долго уже не клюет Думаю закину еще Черви посмотрю И закину Достаю А тут вот такой вот маленький сюрпризик, Маленький бонус